Всем добрый день! На связи Ториска и Стива Мендоса. После предыдущего видео меня попросили подробнее рассказать о том, что такое карта здоровья и коды здоровья человека. Итак, простыми словами, так, чтобы было понимание у всех. У каждого из нас есть своя персональная карта рождения. Мы рождаемся в определенную дату, получаем определенное имя. И на основе даты рождения человека и его имени мы можем рассчитать очень много всего. Карту рождения, предназначение, вы об этом наверняка уже знаете, денежную карту, совместимость в отношениях и, что очень важно и актуально на сегодня, карту здоровья, точнее врожденный индекс здоровья человека. Врожденный индекс здоровья человека включает в себя три кода, каждый из которых будет показывать предрасположение к заболеваниям, зоны уязвимости, самые слабые места, сильные органы и системы организма, что в первую очередь подвержено, например, воздействию вируса или респираторных заболеваний, да, с чем нужно работать, что нужно укреплять. И это потрясающе ценная информация, потому что на самом деле предупрежден, вооружен. Вы знаете об этом, да? Вот. И благодаря расчету своей карты здоровья и врожденного индекса здоровья, вы получаете от меня конкретные рекомендации именно по вашим кодам, что вам нужно делать в плане питания, что вам нужно делать в плане каких-то простых упражнений, что вам нужно делать в плане сна для того, чтобы вы усилили себя, свой организм и могли противостоять любым заболеваниям легко. Да? Говорим о повышении иммунитета и об абсолютной защите против вируса нумерология здоровья отличается тем что это не просто теория это теория плюс практики которые исходя из вашего врожденного кода здоровья позволяют вам создать свою систему до да, план и систему каким образом вы будете заботиться о себе своих близких о своих детях и не болеть ну, это вот так, если кратко. Задавайте ваши вопросы под этим видео. Если нужно будет, я запишу еще несколько, чтобы у вас было более полное понимание, что такое нумерология здоровья. И, конечно же, я приглашаю вас на свои открытые вебинары, которые пройдут 21 и 23 сентября на тему нумерология здоровья, где я более подробно расскажу о том, что это такое. Мы даже рассчитаем с вами несколько кодов в прямом эфире. Я дам вам трактовки, чтобы вы... Почувствовали, увидели, как нумерология здоровья действительно может помочь вам быть более здоровыми, более ресурсными, энергичными и защититься от болезней. Записывайтесь прямо под этим видео 21-23 сентября, 20.00 по Москве. Я вас буду ждать.